Всем привет, меня зовут Максим Белов, я из города Новосибирский, являюсь экспертом Национальной ассоциации аукционных брокеров. Хочу рассказать вам про один из кейсов. Недавно мы выиграли грузовой автомобиль, самогруз, ну, китайский Фотон. Взяли его дешевле рыночной стоимости на 250 тысяч, 250-350 по нашей оценке. Отправили механика, он все проверил, сказал, что автомобиль в шикарном состоянии, небольшой пробег. Хранился в теплом гараже, есть фото-видеофиксация, все как учили. Но мы решили, так как автомобиль китайский, заложить определенные риски. Благополучно его выиграли, поехали забирать при перегоне. Просто блок двигателя лопнул, пришлось капиталить двигатель. Все это удовольствие встало нам в 250 тысяч, то есть автомобиль вышел в миллион. Это примерно его рыночная стоимость. У нас было три покупателя на него, которые за время ремонта уже себе подобрали другие варианты. Но то, что мы откапиталили двигатель и эти риски заложили туда изначально, позволило нам не потерять свои деньги. То есть сейчас у нас есть покупатель за миллион сто, 100 тысяч мы в любом случае на нем заработаем и в минус не уходим. И цикл сделки примерно месяц. Я думаю, что это хороший результат. Самое главное, что мы подстраховались и не потеряли. На связи был Максим Белов. Увидимся в ассоциации.